ушел. Путин. Путин. Нет, он не уходил еще. Он никогда не уйдет, он наведет божественный порядок, Путин. ибо а он и призван сюда, он и призван Путин. сюда для того, чтобы вот, э, Но это непростой человек. Ой, ситуация. У нас сейчас одна. Про войну что ли? Положительно. Ну и что, что война?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 Харьков. Вот у нас есть несколько кадров оттуда. Пойдем, пойдем. Путин вел войска в Украину, и да. сейчас они бомбят русскоязычные города. Харьков, Я Киев. за Путина. Я хочу вам показать несколько. Я происходит. за Путина. Я поняла. Даже вы... не буду смотреть фотографии. Ну вот, вот это вот Ничего а, это русскоязычные не... города, Харьков, Киев. Нет, ну расскажите о своей позиции. Я за Путина.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 Отбить наступление более дальше на Россию. А нам кто-то угрожал? Ну, Донецк. ведь нам угрожали с помощью Донецка, Уга. Луганска. А кто нам там угрожал? Ну, вроде как вот исследования международно показали, что 57 населения вот тех областей называют себя украинцами, собственно, геноцидов там не выявили исследователей.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 Не надо издеваться надо тратить. Не надо из них взять. Надо, чтобы они тоже вели себя по-нормальному. Не, не, не, не бомбили, не обстрелили Донбас, мирных жителей, вот, которые свое мнение высказали. Что не хотят они быть националистическим государством, нацистском. Вот, поэтому... Донбас, а Киев. Причем из Киев и Донбас. Да, Киев никто не бомбит. Я этому не верю.